узнаете очень много именно полезной практической информации. А у нас сегодня в гостях трейдер, инвестер, уже несколько лет, то есть когда это вот хайпом стало, да, в семнадцатом году, а вот человек, который осознанно занимается именно инвестированием, трейдингом уже несколько лет, с 2015 -го, -го года, Денис. Ребро. Денис, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. <смех> публика. Денис, ну, прежде всего, хотел э, сказать спасибо, что пришел к нам, спасибо, что уделил свое время, чтобы поделиться знаниями, информацией. Огромная тебе за это благодарность. Вам спасибо тоже. Надеюсь, буду поменять. А, Обязательно, обязательно. Я уверен, что мы еще не один раз увидимся. Денис, скажи мне, пожалуйста, вот давай сегодня попробуем с тобой таким образом построить диалог, чтобы было и полезно, и приятно, и тебе интересно разговаривать. Вот часто, очень часто э, и наши зрители, и в принципе люди, которые в нашем сообществе стоят, задают один и тот же вопрос. Вообще, почему биткоин столько стоит? От чего зависит эта цена? И почему так бывает, что вот он то растет то падает, с чем это вообще связано и что вот в ближайшее время вообще, ну скажем так, ждать на рынке по его стоимости и опять же от чего это все зависит. Mm -hmm. Отличный вопрос. Если бы все на него знали стопроцентный ответ, то, скажем так, все бы были или конкретно стопроцентный ответ был бы этот человек ну сказочно богат, хотя есть люди, которые с этим связаны и владеют некоторыми долями влияния, да, они хорошо на этом деле зарабатывают. Смотрите, ну, что связано, это постепенно, скажем так, причина роста криптовалют. То есть изначальная стоимость майнинга биткоина была, ну, относительно вообще простой. И биткоин, многие, кто знает, кто не знает, да, на старте стоил порядка, там, 30 центов. Когда он дорастал до 2 долларов или до 4, многие продавали, и думая, что они сказочно при этом, то есть заработали. Да, покупал или Если бы они могли предположить, да, что через буквально там, 5, 6, 7, 8 лет биткоин вырастет до отметки 21 тысяч долларов, там, 20, да, 21 на некоторых биржах Я думаю, никто бы его не продавал, и тем более не покупал бы самую дорогую в мире пиццу за, насколько я помню, там, 10 тысяч биткоин. 10 тысяч. Ага. Да, то есть стоимость, стоимость, затрат на электроэнергию, на майнинг, на производство самой криптовалюты, самой монеты биткоин. Второе – это частота транзакций, то есть востребованность продукта, востребованность той или иной валюты в нашем мире, да, фиадном, а в данном случае криптовалюты. То есть чем больше инфраструктура в целом в мире, с помощью которой можно через криптовалюту, то переводы Хотя я в свою очередь могу сказать, что если бы я узнал о биткоин – ну, пару лет еще раньше я бы его спокойно применял в своем бизнесе, которым я тогда занимался. То есть я занимался продажей дисков и резины из Японии. Ну, то есть брушные, новые, новый, возил оттуда. И самая большая проблема у нас была это перевести деньги, которые мы собираем склеить в Японию. То есть там комиссии на расходы. То есть схему мы придумали простой это была карта связной, которую я отправил почтой японцу и здесь пополнял баланс, он там снимал, комиссии не было. Но эта схема, соответственно, связной банк закрылся. Все, с криптовалютой это было бы гораздо проще, гораздо эффективнее. То есть, я сегодня получаю здесь деньги, конвертирую их в крипту, отправляю в Японию, получает ну, в течение месяца может уже совершать покупки, тем более, учитывая то, что. На момент, да, в Японии инфраструктура наиболее развита. Там за биткоины можно уже и в магазине расплатиться, и даже оплатить коммуналку и рассчитаться в банках. То есть Япония – одна из передовых стран. Ну и, соответственно, как бы немаловажная степень – это хай, Чем больше видишь, что что-то растет, да, какой-то… Актив, какой-то продукт, какой-то товар, там, золото или в данном случае криптовалюта растет в цене, и на этом многие уже зарабатывают. Чем больше людей видят том, возможность, с помощью которой можно на этом заработать, тем больше продукт становится востребованным Да, конечно, на этом рынке есть велика, скажем так, доля манипуляций, с помощью которой там это различное, то есть с помощью новостей можно манипулировать рынком. То есть чем больше мы подогреваем хайп, тем больше людей хотят его купить. соответственно больше растет цена. Могу сказать, ну, что мы это наблюдали, вот, когда цена подходила к 20 тысячам, потом откатилась немножко на 18-17. На Новостной фонд был просто... Объем. Мы ждем полет и на 25, и на 22 уже в этом году или уже в первой половине 2018 -го года. То есть это был 2018 да, год. И... И если задуматься немножечко, для чего, откуда это все происходит и для чего это делать, да, то мы понимаем, как двигается рынок. Логично. То есть большие игроки, да, которые имеют влияние, имеют большие, соответственно, спонсируют, проплачивают новости, чтобы цена, по которой им нужно продать монеты, она продолжала держаться. То есть пока они будут сбывать свои тысячи биткоинов, сотни тысяч биткоинов да, по этой хорошей цене, цена должна держаться. То есть кто-то ее должен покупать. Соответственно, нужно подогревать спрос. Рынок нужно разогревать. Разогревать как? Новостями. И это делать очень эффективно. Что мы увидели, даже когда биткоин откатился на 18-16, все говорили, что вот, отлично, прошла коррекция, нас ждет полет на 25%. И в этом году мы увидим еще более колоссальный цифр. Соответственно, люди покупали. Вот. И покупали, к сожалению, и в кредит, и вкладывались и в майнинг, в кредитные деньги. Есть, сейчас, скажем, повысаживали большинство, потому что люди не то, что не получили прибыли, они даже не отбили свое по затратам. Они, вот, если взять относительно той цены, да, еще плата процентов по кредиту, они бы в глубоких минусах. И, очень скажем так, здесь да. опять очень глубоких, да, то есть ну, не 100% на самом деле, да. даже больше. Но тут, опять же, надо же понимать, что прежде всего это долгосрочные инвестиции. Кто на хайпе заходил, он быстро хотел срубить. Мне кажется, это, наверное, основная ошибка -то у них была. А, да, теперь можно сказать смело, что те, кто зашел э, по 20 тысяч, вы должны только рассчитывать на год, на два, потому что мы увидели цены 5800. Сейчас, естественно, сейчас когда мы увидели рынок, потому что я даже в своей... я совершенно и, скажем так, я не продал все свои биткоины по цене в 20 тысяч. И все альты не продал, когда они дошли до пиковых моментов относительно стоимости, когда я их покупал. Да, то есть мой портфель. Я не продал, потому что я ждал роста еще на 22, на 25. И... Ну и плюс, я это тоже сам, самым друзьям, там, учаю... Что слив будет перед нашим Новым годом. И я совершенно забыл, что есть католический Новый год. Что он у них Еще китайский Новый год там тоже большие. Ну, на Китайский уже там новостной фон сработал, а вот под Новый год новостного фона не было, что будет сливать. А прибыль, подарки себе сделать на Новый год. И я выпустил эту неделю разницы, поэтому я уже часть фиксировал когда уже произошел слит на 17 на 16, но тем не менее все равно это хорошие суммы относительно сейчас, когда мы видим уже целых 5 800 сейчас 6 700 угу. вот. вот эти я тоже промазал, но я придерживался других прогнозов и других перспектив. Как бы большинство точно, но тем не менее часть, конечно, я зафиксировал. Поэтому сейчас и каждый раз, когда мы видим ту или иную волну, да, ту, ту или иную ситуацию, конечно, мы становимся э, умнее. Кто-то в этом, я думаю, огромное количество людей вообще разочаровались в этом рынке. Ушли. очень с него и сказали, это полная, не буду ругаться в эфире, да. Mm -hmm. И сказали, все, вот, больше туда не влезу. Но я могу сказать процентов, наверное, на 99, что те, кто вышел, да, там по 6 не выдержал, по 7, по 5, 800 слил в панике, что там перезайду хотя бы там, на 4, на 3, может быть, потому что новостей было и таких хватало. Они а зайдут снова тысяч по 15, по 17. Зайдут, зайдут, я тоже уверен. Ну, и все-таки, посмотри, Денис, такой вопрос. Давай. Все-таки, давай вот от майнинга, да, вот ты сказал, что цена зависит вот ну там от электроэнергии и так далее. Давай все-таки попробуем нашим зрителям, потому что я уверен, многие не знают. Есть же ведь новостной фон, и многие говорят, что биткоин будет стоить и 100 тысяч, и миллион. От чего это все-таки зависит? Ну, вот все говорят, вот 20-й год. Вот давай все-таки, чтобы ты им рассказал, почему именно 20-й год, с чем этот 20-й год связан, что к нему прикручено, и чтобы они, именно, ну, наши вот зрители, чтобы поняли, почему математически биткоин может стоить и 100, и 200, и 400 тысяч долларов. Я mm понимаю. -hmm. Если мы сразу забегаем в 2020 год и берем вопрос майнинга, то, то в 2020 году будет опять-таки уполовинивание вознаграждения за добытый блок биткоин. Соответственно, возрастет и mm -hmm. сложность его добычи, и уменьшится его вознаграждение за его добычу. И если судить чисто математически, и если рынок, ну хотя он и реагировал, всегда, не всегда, всегда прям тютелька в тютельку, иногда с запас... Но ну, в целом он реагировал на усложнение, то есть уменьшение вознаграждения за добычу блока и, соответственно, за усложнение маленького. Потому что, ну, здесь простая математика, да, растут расходы на производство товара, сырья, там, продукта, соответственно, растет его и стоимость продажи, конечная стоимость. То есть здесь мы также ожидаем, что э, растет сложность по добыче. Mm -hmm. У нас еще электроэнергию растет к 2020 году, еще не знаем, какие тарифы будут. Соответственно, чем сложнее okay. продукт добывать, но при этом он, инфраструктура, я повторяю, его растет. И растет в очень в хороших объемах. Мы позже затронем. Это многие страны уже присоединяются, разрабатывают из законодательства. И различные коммерческие проекты, стартапы внедряются. Заходят, заходят. Они зашли давно. А сейчас они начинают официально развиваться. Соответственно, я думаю, даже не то, что к 2020. К 2020 году, да, там уполовинивание, конечно, даст свои плоды, но до 2020 -го года цена еще увеличится. Мы и 20 увидим, и 30, 40, и 50, возможно, до а -а -а. 2020 -го года. Хотя, как бы, сдержанные прогнозы вот, аналитики дают, что ну, за счет... Хотя, знаете как, я на конец какого, 2017 -го года, я... Всем знакомым, подписчикам и в соцсетях я давал прогноз минимум 7-8 тысяч. То, что 5, я говорил, гарантия 100% мы увидим. Это вот вообще. 7-8, я говорю, вот, возможно, да, ну, мы увидели 20. Ну да, да. да. гарантия очень сложная. Поэтому я думаю, я рассчитываю, что в этом году мы увидим 20 снова, это однозначно. Возможно, в этом году мы уже 30 увидим к концу этого года. Если потерпим до 20 там будет 19 20 там будет все очень весело. Ну, тем Это особенно, означает. у кого есть. Да. Ну да, я немножечко, смотрите, дорогие друзья, немножечко расскажу, что такое уполовинивание, да. Смотрите, значит... Каждые четыре года, года вознаграждение за добычу биткоина в два раза сокращается. То есть, например, сегодня за каждый добытый блок выдается 12,5 биткоина. Правильно же я говорю, да? Да. Четыре года назад за ту же самую добычу далось, соответственно, 25 биткоинов. В два раз пройдет четыре года, каждый четыре года происходит, и вместо 12,5 биткоинов – за вознаграждение, за майнинг будет даваться 6, ну и там 6 с чем-то, понимаете? И так будет каждые 4 года. То есть еще через 4 года будет уже не 6, а 3 добываться. А теперь смотрите, нагрузка, Но ну, представьте себе, сколько вычислительных мощностей нужно будет делать, а вы добываете только 6. Электроэнергия, оборудование и так далее. И то, что Денис говорит, никто не будет продавать дешевле, чем он тратит. И, соответственно, отсюда будет обязательно рост биткоина. Хорошо, Денис, ну, здесь ты рассказал, спасибо большое, все очень понятно, все очень доступно. А вот еще, давай с тобой тоже поговорим. Скажи мне, пожалуйста, а вот какие ты рассматриваешь способы вообще добычи да, криптовалют и какую ты выделяешь как наиболее, наверное, перспективную для масс? То есть, естественно, каждый из любого способа найдет что-то свое, ну, вот для легче, проще, усваивается, и так далее. Ну, скажем так, вот э, ну, нам, вот в моем понимании, да, есть порядка пяти видов э, ну, добычи криптовалюты, заработка да, mm -hmm. в интернете. И не все есть, которые без вложений, без начального капитала, есть которые с вложениями. Самый простой для человека, который, ну, скажем так, умеет пользоваться только соцсетями, да осваивает интернет Самый простой способ это без и наименее рискованный это различные бонусные программы это airdrop это баун объясню немного такое то есть пример какая-то крипто монета компания даст формирует свой токен свою крипто монету и они выходят на рынок uh -huh. и это и была востребована на рынке да? то есть может быть ее цена быстрее возросла то есть, может какие-то функции отладить, сеть отладить, различные процессы, транзакции. Ну, то есть, для того, чтобы охват был более эффективен и побольше, да, они выделяют, сразу закладывают определенную сумму в расходную часть, которую они тратят на баунти и аирдроп. Что это такое? Это, для простоты понимания, это тот же самый биглеон. Группон, купи-купон, когда непосредственно деньги платятся конкретно за выполненную работу. Вы, к примеру, да, как обычный пользователь, заходите, видите, допустим, там различные есть чаты, рассылки, да, есть сайты определенные, да, специализированные. Вы видите, да, вот, вот возьмем даже для примера эфир, да, эфир тоже на своей стадии запускал, баунти и эрдроп. эфир, да, вот вознаграждение за определенные действия, то, что вы на своей страничке ВКонтакте там не участвуете, если вы подписываетесь в канал, Телеграм, Telegram, Twitter, соответственно, у вас есть определенное количество подписчиков, официальная страница в официальной группе, также Facebook участвует, ну, как правило, вот 307. ну и есть другие, там, Reddit и так далее. Вот возьмем простые, это Telegram, Facebook и Twitter. Если вы выполняете определенные простейшие действия, то есть там репост, лайк и, возможно, комментарий в этих соцсетях, подписывайтесь на Telegram, указывайте заранее, то по завершению баунти программы вам приходит какое-то определенное количество монет, которое известно заранее. То есть рекламодатель его объявляет заранее. То есть за вот эту выполненную работу вы получаете такое количество монет. Uh -huh. Как правило, на старте эта сумма в районе 2-20 максимум долларов старте конкурсе, которые, как бы, э, производитель этой монеты объявляют сразу, вы зарабатываете ну, 2-10 долларов. Невеликие деньги. Но в чем плюс вот этих вот моментов? Здесь нельзя сказать сразу, что вы начнете с первого месяца зарабатывать стабильные деньги. Нет. Вы начнете тратить свое время, выполняя вот эти действия, да, то, которое раньше тратили парс на просто просмотр каких-то страниц, не дай бог игру в какую-то там ферму в одноклассниках или еще что-нибудь, вы просто тратили свое время на вот на какой-то там эмоции, да, на радость, иногда просто убивая время. Здесь вы делаете то же самое, без рисков совершенно, но э, в перспективе вы имеете возможность получить какое-то количество денег, пускай на начальной стадии вы еще без опыта, вы просто их накапливаете, вы делаете эту работу и накапливаете там, месяц, два, полгода, то не все проекты выйдут на биржу, не все проекты выстрелят, то есть не все эти монеты вы сможете продать. Это тоже в некой степени лотерея, потому что ну, из множества стартапов доходят определенный процент, 30, 20, 40 процентов а, до бирж, и, соответственно, Какое-то количество этих монет вы потом сможете продать на бирже, поменяя их на доллары или на биткоин, Но если мы берем в раздел там, полгода, да, временной э, лимит, год, то эти монеты в перспективе, то, что было на начальной стадии 2 доллара, да, легко за полгода, за год, может превратиться На моих моментах ну, было масса. Даже не с баунти, а вот с просто монетками. Как бы, Историй ну, на самом деле много. Например, вот даже такой момент, да, у меня, когда я начинал только от своего биржи, я, ну, так вот посмотрел, проанализировал рынок, да, тогда это тоже был якобы уже зафиксированный рынок, когда биткоин стоил 207 270 баксов. И биткристал, насколько я помню. Ну, и они, соответственно, пошли вниз. То есть я их купил примерно на 50-100 долларов, насколько я помню, сумма на, на тот период времени. Они просели до стоимости, когда я думаю, надо их продать, это было 10-20 баксов. То есть тот объем монет, который я купил, они просели до вот этой суммы. Но и я подумал, ну зачем уже смысл их трогать? забыл и оставил. И, скажем так, через 6-8 месяцев эти монеты, вот тот объем, стал стоить 2-3 тысячи долларов, потом даже больше. Это И это, скажем так, да, это чуть больше полугода. Соответственно, э, если мы рассматриваем баунти как способ дохода, да, если вы берете полугод, а если еще больше эти программы, то есть там можно заработать не 10 долларов, то есть там также партнерка работает, ну, MLM-сеть, что сарафан на радио, то есть если вы с помощью э, баунти начнете по вашей ссылке партнера будет делать ту же самую работу, те же самые действия, вы еще будете получать дополнительные 10 бонусы монетки. И в перспективе, я знаю многих людей, которые зарабатывают конкретно на баунте, на выпуске монет, то есть не беря такой длинный таймфрейм, то есть временной лимит. То есть в пределах месяца-двух они на одной программе зарабатывают там, 1000 2 доллара, бывает и больше, в зависимости от активности, от объема подписчиков, ну и, соответственно, от опыта. Вот Но тут я могу согласиться, потому что у меня вот прям один мой близкий товарищ зарабатывает 2-3 тысячи долларов ежемесячно, чисто на баунти-программах. На баунти вот. А если еще научиться выбирать ICO правильно, да, да. Здесь можно прям бить очень хорошо. То есть если во все вкидываться, ты просто время потратишь. А если ты умеешь еще разбираться немножечко в правильности выбора ICO, а об этом мы уже много раз говорили, вот, то здесь можно очень хорошо, скажу так, в хорошие проекты входить и зарабатывать ну, за простые действия монет. Хорошо, Денис, а еще вот кроме баунти-программ, uh, какие есть способы заработка? Uh -huh. Так, ну если мы берем, скажем так, про способы без вложений, то это единственный способ, с помощью которого вы без вложения денег в систему можете начать зарабатывать. Uh -huh. Если мы уже берем, что вы обладаете каким-то уровнем финансов, да, uh, то следующее... обычный трейдинг. То есть на биржу вы можете завести и 100, и 200, и 300 долларов, разбить на маленькие доли биткоина, да, то есть не обязательно торговать. Многие думают, блин, я не могу зайти на биржу не могу себе купить биткоин, потому что у меня нет суммы на покупку полного биткоина, целого блока. Они не знают, что можно купить там 0,0,1 или 0,0,0,1. Да, многие правда это не знают, согласен. Да, соответственно, на бирже вы можете, то есть через обменники, да, вы можете купить там на 100 баксов монеток и начать уже пробовать трейдить. Вот что еще я могу выделить, да, чем мне нравится вот этот трейдинг, в отличие, скажем так, я просто изучал рынок форекс, да фондовый немножко вот мне могу сравнить крипторынок с фондовым рынком. Uh -huh. Давай, да, мы интересно. Мы не покупаем как на Форексе прогноз на рост этой монеты. Мы не покупаем воздух. Ну вот какой-то относительно, да, его понимание. Мы покупаем, ну скажем так, акцию. Если мы купили биткоин или любой альткоин, да, ну не берем щиткоины, хотя они тоже выстрелят, на них тоже можно зарабатывать. Но если мы рассматриваем криптовалюту конкретно возьмем биткоин, я рассматриваю, расцениваю ее как некую как вот бы не принадлежит и торгуя биткоином у нас нет рисков потерять деньги в том плане что мы не тратим на покупку просто воздуха за счет комиссии там насчет плеча а на форексе вы можете просто сумму положили да она исчезает если вы купили биткоин и он просто ушел в цене меньше то это просто ваша акция или эта доля акций да, но она не исчезла, вы не ушли в ноль, вы не потеряли ничего. Просто ваш объем э, акций сейчас стоит меньше. Сейчас, э, на покупке, допустим, он стоил тысячи долларов, сейчас он стоит сто баксов. И здесь самое главное, как Уоррен Баффет говорил, да, здесь выигрывает на рынке, выигрывает терпеливый Это а, факт. Просто забыли, если вы не для себя подход, задел там, на год, на два, на три, делали инвестицию, не вот так по горячке, там, быстро осудили, без опыта особенно, то есть смысл просто про эту монету, про этот, скажем так, актив, про эту акцию забыть, отложить ее в портфель в инвестиционный и стать инвестором долгосрочным, да, холдером. И все, и я вам могу... Через два, зайдя в свой аккаунт и увидеть стоимость да, этого актива на данный момент, вы будете удавлены в приятную сторону, да, в положительный момент. Потому что даже из тех людей, у кого я брал деньги в удовлетворительном да, у нас примеров масса. То есть мы сумму 50 тысяч рублей, да, а в эта сумма была 400 тысяч. Какое-то количество альткоинов, да, биткоинов, то есть то, что человек выделил, небольшая сумма 50-100 тысяч, да, она в 10 раз увеличилась. Если мы биткоин покупали, там, ну, сейчас вспомню, по 470 а Потом он откатился на 460, но мы не продали, мы оставили. Да, 470 на 5. Поэтому здесь форекс я -а вижу именно в том плане, мы не покупаем воздух, мы покупаем конкретный активы. Пускай это криптовалюта, пускай мы не можем пощупать, но вот таков рынок, таков мир сейчас. Да, вот воздух стоит каких-то денег. Хотя я даже не назову его воздух, я скажу, у биткоина больше перспектив, чем у доллара. Учитывая тот факт, что Денис, скажи, пожалуйста, сейчас, прям секундочку, Слав, плавает связь только у меня или везде плавает связь? Да нет, она везде, получается, плавает. А когда я разговариваю, тоже плавает? Нет, нет, у тебя нормально. Так, так Денис, а есть какую-нибудь возможность, связь, прям вот чат весь гремит, говорит, заикаемся очень сильно? а что мы можем сделать? А я вот тоже я смотрю. У меня прям в интернет кабель включен. попробую, может, какие-то сейчас Так, вроде нормально тебя стало слышно. Так э, хорошо, значит, ты советуешь, получается лучше держать, чем трейдить, правильно? Если человек без опыта, если он подвержен эмоциям, потому что у меня есть несколько людей, друзей, да, которые они мне звонили, писали, спрашивали, что делать. Я их просто удерживал от продажи. И что они, Ну, если бы я действовал по собственным там, паническим настроениям, да, по эмоциям и от того, что я вижу, да, не обладая какими-то новостями или просто выдержкой, я бы уже все слил, сейчас бы уже был в минусе. Сейчас даже после просадки, после того, что у них осталось а, Потому что когда заходили там, по 700, по 1000 долларов в крипту, да, и сейчас они все равно в 5-6 раз в увеличенном объеме, нежели когда заходили. Заходили на тысячу, сейчас у них 5. Да, в какой-то момент у них было 20. Ну, Но да. сейчас при этом они в плюсе, они в нем останутся, я в этом уверен вообще на 100%. Поэтому э -э -э, не слили. Да, Поэтому рынок лучше бы слили там и перезакупили здесь. Но все становятся, говорю, вангами, когда время прошло. Легко анализировать то, что уже случилось и давать советы. Поэтому если человек без опыта, если он, скажем э, ну, так, не имеет выдержки, подвержен каким-то там эмоциональным э, моментам, то лучше покупать с, с инвестиционной точки. Но здесь, я могу, даже если он пошел в минус, я могу сказать некую такую для кого-то страшную вещь, я не работаю со стопами. С кем? Я как стоп-лосс, я не ставлю стоп-лосс. А, угу. Я не фиксирую убыток. То есть я торгую, скажем так, пускай сделка уходит в ноль. Для меня просто эта акция теряет в цене. Но она у меня не исчезает, и она денег не тянет за ее удержание. Ниже да? си там за все остальное списывается. Здесь нет. Кстати, Поэтому очень... Я, действительно... а можешь вот сказать, я просто... Почему так? Потому что, честно, стратегия очень необычная. Ну, я для себя принял момент, что когда идет рынок, я просто не хочу фиксировать убыток. Mm -hmm. То есть я всегда держу какой-то некий потенциал. Да, он не всегда, соответственно, если рынок падает, всегда перезакупать, перезакупать, перезакупать. Но я придет, потому что я уже прошел несколько этапов падения, я их видел, и я знаю, что будет потом. И всегда есть риск продать сейчас, да, в надежде, что уйдет ниже. И всегда есть риск поймать разворот и полет вверх, и потом укусать с уголовки. Я это тоже пробовал, проходил. Да. Все. На начальной стадии так и делал. Здесь вижу, что рынок пошел вниз, покупал, да, на росте перед ростом, надеюсь, что еще будет, пойдет рост. И на начальной стадии я не ориентировался на теханализ. Вообще, не на теханализ, не на фундамент. Я даже не знал, что есть какие-то новости. Я был просто человеком, который. У меня был микс и потом полоникс. Палоникс мне нравится до сих пор, потому что только там я ориентируюсь по графику. Вот, не знаю, это интуитивно, или вот уже на счет, за счет опыта я вижу движение графика, я работаю с таймфреймом на 5 минуткой Тоже многие трейдеры не поймут, особенно те, кто пользуется теханализом, где берут таймфрейм там, за неделю, сначала там, час, часовик, мы смотрим mm -hmm. а, неделю, месяц, да, я прежде всего ориентируюсь на 5 минут. Ну, я люблю ловить вот, быстрые движения. Если я вижу рост, я примерно с точностью 80% по практике знаю, где будет разворот. И я стараюсь ловить ее. Да, для этого нужно быть практически не все время онлайн, а захватывать эти моменты вживую. Вот, поэтому я на этом потому что я ориентируюсь, исходя из своего опыта и видения графика именно биржи Apollonix, потому что никакой другой не дает той детализации, как Apollonix. С этим, возможно, многие сограются, даже Binance с его кучей фишек, с его возможностями и так далее <с> есть даже да поговорка, когда на Binance начинаются проблемы да, совпадает Повтори да. еще раз, хорошая фраза просто залип интернет. Когда на Binance начинается проблема, когда на Binance на начинается проблема с торговлей, да, когда там не открывается кабинет, либо а -а -а. -то тормоза. Ждите либо большого роста, либо падения. Понятно. Именно вот перед этим моментом специально или случайно, не знаю. Я понял тебя. Когда-то вот, опять-таки, исходя из трейдинга, да, ну многие, кто захватил, там год назад, два назад, были, были замечательные дни, так называемые красные дни на бирже Poloniex. Если вот знаешь, что отлично. Если нет, то есть раз в неделю фиксировать в каком-то альткоине. Ну, как правило, сначала биток, потом фиа. И раз в неделю была просадка на 20-25%. Она была ну, максимум часовая. То есть весь рынок на бирже полонник проседал на 20-25%, потом отрастал с такой скоростью и шел рост. То есть биржа накапливала комиссии различных альткоинов, биткоинов за транзакции. И раз в неделю она выводила, не особенно для тех, кто их знал. <свят> <свят> Слушай, ну это хорошая фишка прям такая, если постоянно там это делать Она, К сожалению, уже нет <свят> <свят> Хорошо, тогда ладно, Денис, скажи мне, пожалуйста, а вот что ты посоветуешь начинающим трейдерам, на каких биржах вот обязательно надо присутствовать, с чего начинать, где и полегче разобраться, и где интерфейс, <свят> и интерфейс понятный если вот опять-таки берем новичка начинающего человека, да, то я бы сказал, хотя даже ругают все полоникс, да, сейчас Ротшильды взяли под контроль а, через свой стартап циркл а, Ну, сейчас даже верификацию. Когда ввели верификацию, многие сразу начали хайпить, что все, мы у них Я своим прошел верификацию, опять-таки, посмотрел YouTube, там мне одного человека, который сделал ну, видеообзор. Я его прошел до 10-15 минут. И помог своим там, подписчикам, друзьям, знакомым, сделать то же самое очень быстро. Простыми способами. Даже когда у вас не было загранника. То есть там не принимался российский паспорт. Мы сделали простую вещь. Я говорю, напишите на английском, на листочке, у меня нет есть. И вот именно на английском так звучит, вот так на русском. Люди проходили верификацию, когда фотографировали вот этот листик. А еще разочек, на этом листике что писали тоже зависло. У меня нет загранпаспорта, у меня есть только ну, вот внутренний паспорт. Да? Мое имя на русском, мое имя на английском. А -а -а. И вот так вот, все. И помогало. Да, паспорт, и скрин вот это. Реально люди проходили и очень быстро. То есть до этого они с паспортом ждали два дня, там, сутки, там давалось ограниченное время, по ну, неделю. А так проходили за 10 минут. Все, срабатывало. Поэтому для новичка я посоветую, ну что, классика – это старая биржа, не так удобная для торговли, но надежная, это Кракен. Палоникс uh, удобно для меня в плане и по надежности и с Палониксом не было не бараж больших. Да были какие-то всех поддержки, но такого, чтобы люди там теряли свои деньги, даже когда с Крымом начали uh, банить людей, да, из Крыма с регистрации крымской, людям позволяли выводить свои деньги, то есть им писали: вот выводите свои деньги, ваш аккаунт будет заблокирован, закрыт. Все, вы спокойно выводили свои деньги, ни у кого деньги не украли. Uh, то есть по, по нынешней инфраструктуре по количеству альткоинов, которые добавляют стабильность. Также есть Bitrix, также есть там Bitfinex. Ну, Bitfinex я немножко не доверяю, тоже уже под контролем ручейнов. Мне вот не понравилось. Bitrix, там своя уже степень налогообложения введена. То есть они уже всех оповестили, что там при торговле или просто даже задержание денег на этих кошельках с вас будет вписываться фиксированная комиссия. комиссия, и комиссия за, за сделки, а и налогообложение. Но по удобству тоже они сейчас сделали апгрейд, тоже можно работать. Но я для себя выделю так: вот это Binance, Polonics и Kraken. Но кракен для начинающего трейдера только как, скажем так, для покупки, там небольшое количество альткоинов, там порядка 20. Их, для покупки, для инвестирования, скажем так, нет графика. Поэтому для удобства трейдинга, да, это поло и Binance. У Binance еще есть своя партнерская программа и есть бонусы, если вы покупаете их токен. BNB, то у вас снижаются расходы на комиссию. То есть ну, приятные бонусы. То есть ну, там бонусы на монет, если у вас есть на балансе. И, соответственно, по различные там, ликви и так далее, различные монеты, кукоин, корейские и так далее, где быстрее появляются так называемые щиткоины или монеты, которые вот прошли ICO, не такие там большие, громкие, да, маленькие проекты они заходят на вот эти биржи но покупаете монету, у вас всегда есть риск, что есть некоторая степень пирамидности то есть когда тот или иной разработчик может все и мы снимаем поддержку сальткоинов и раздули они заработали и все монет никому не нужна она уходит в ноль и вы в любом случае теряете поэтому для надежности для снижения рисков это вот финанс полонится с кракен Угу. Ну да, в принципе, такие самые надежные биржи. Хорошо, тут, да, у нас со звуком сложности, но мы уже начали общение. Да, к сожалению, к сожалению так получилось. Друзья мои, давайте тогда сейчас несколько вопросов из чата, у кого есть какие, может быть, кто-то хочет спросить что-то, кому-то что-то непонятно, совет какой-то практический, и будем прощаться, потому что, ну, скажем так, есть у нас такая традиция, сочно, недолго и по делу. Так, жду ваши вопросы, друзья мои. Давайте, у Дениса, как видите, действительно очень много хороших практических советов. Денис, очень бы хотелось тебя еще пригласить попозже. Вот, с удовольствием прям. Только чуть-чуть более заранее, чтобы да. было больше времени. Конечно, нету. конечно. Так, а... ну, у нас сейчас здесь, как правило, такие традиционные вопросы. Что можете сказать о компании Mass Group? Что можете сказать о компании Mass Group? Mass group Я, я может, как... кого-то удивлю, я про такую даже не слышал. Я тоже не слышал, поэтому не знаю, что это. Присел. А, это что за этап? Присел. Ну, скажем так, это, этап, который получается, даже перед IEO это уже массовый сел до выхода на биржу. То есть есть возможность у большого количества людей. Если это неограниченный, да, там sale, купить. Присел это. Возможность купить до выхода на ICO. Uh -huh. Как правило, на пресейле есть возможность, это либо какое-то количество определенное времени, либо для определенного количества денег. Ну, бывает пресейл с лимитом, допустим, там, там, на 100 тысяч долларов на пол. Да? Вы покупаете количество токенов на 100 тысяч долларов, и для вас цена на 20-30% ниже, чем будет на ICO. Вот, вот таким образом может, или там вы состоите в какой-то группе, для которой есть до да, официальных продаж э, купить ту или иную монету, тот или иной токен, да, до выхода в официальный Ну, то же самое, что у вас э, перед супермаркетом, вы заходите в черный ход, и вам говорят, О, слушай, вот завтра товар появится на витрине, да, ну, купить его со скидкой. Да? Ну, купи сразу всю пару. Ну, вот. Очень хороший пример. Смотри, Денис, вот тут еще тоже вопрос есть хороший. А что скажешь насчет битков, которые лежат на кошельках тех, кто их ни разу не трогал, но имеет влияние на общий рост или падение битка? Вот. Есть же данные, кто и сколько в процентном содержании, и могут ли они обвалить рынок? Вот такой вот. Еще способ. раз, я начало не услышал. То есть э, те сатоши, которые лежат на кошельках, да? Ну да, допустим, вот… Э, у кого-то лежат очень большие суммы. Может ли, могут ли эти люди, а, у кого вот на кошельках лежат и никуда не уходят, как-то обвалить рынок? Если они ничего с ними не делают, то нет. А если они через какое-то время начнут что-то делать? Ну, смотрите, недавно вот сейчас название... А, Балжа... сейчас Название биржи... Регуля... Регуляторы скажем так, дали заключение, чтобы вернуть деньги в ресторан. И, соответственно, нынешнее временное руководство начало это, когда был хайп уже биток по 17 или 18. И они начали сливать битки, переводить их в фиат и, соответственно, возвращать деньги. Хотя все люди, когда здесь было очень хорошие, на все транзакции, которые находятся на кошельке, сейчас он был очень большим. И люди посчитали, чтобы вернуть, Инвесторам, те деньги, которые они заходили да, на биржу, но они заходили при другой стоимости. Там достаточно было продать 10%, вот не буду врать, порядка 10% всего этого объема биткоинов на, дан, на тот момент времени Но продаж было гораздо больше. То есть управляющий То есть там, ну, там не на 200-300 на биткоинов, гораздо больше, сейчас просто не вспомню. То есть регулярно он сливал э, какое-то количество биткоинов с этого кошелька, выводил на биржу и продавал. И была четкая, скажем так, ну, аналитика, да, взаимосвязь, падения рынка со сливом этих биткоинов. Когда взламывают какую-то биржу, воруют какое-то количество сатонов, потому что те, кто ее украл, да, хакеры, они начинают ее сливать, чтобы зафиксировать свои деньги. Но после этого, когда выходит уже новость, идет ли рынок следом. Потому что люди на панике, уже такое было, взломали ту или иную биржу и пошел рынок сливать, потому что ожидают массового слива. И так происходит обвал. Ну, и есть, в принципе, аналитика, скажем да, э, так криптоэнтузиасты, да, либо вот люди, которые конкретно в это погружены которые отслеживают те или иные кошельки. Сейчас они выделили, я не вспомню количество, но небольшое количество, где хранится основная масса всех битков. Там меньше тысячи адресов, где хранится большие объемы. Кому принадлежит, естественно, да, мы не можем, спецслужбы Америки могут, мы не можем. Мы не спецслужбы. Какого-то количества битков, вывод его на рынок и перевод в фиат, он, естественно, двигает на рынок. Влияет на рынок в ту или иную степень. И когда начинается массовый закуп битков, он, соответственно, также влияет на рынок. Цена естественно, растет. Просто есть в свое время были замечены и биржи, и некоторые. И люди Насколько я помню, Bitfinex было замечено в этом, что там были несколько аккаунтов, которые торговали, вот один аккаунт, он торгует между собой, между своими аккаунтами, продает у себя и покупает у себя, тем самым, либо разгоняя цену, выставляя определенные, да, там, скажем так, лимитные цены, либо двигает вверх рынок, либо вниз, при этом не теряя комиссию, аккаунты все равно заработаны, потом фиксируют, либо... Угоняют его вниз, а потом закупаются. Uh -huh. ну, там то тоже, и, и спекуляция, получается, на всех надо. И спекуляция, и здесь в любом случае есть манипуляция. Uh -huh. uh -huh. Теми, кто владеет. Даже не, не, я бы не сказал бы деньгами, потому что вот мы видели, да, как биржа Binance да, достаточно большими финансами, за пошли, последние по полгода, ее доход составил около 500 миллионов долларов на комиссии. Вот. Соответственно, биржа, которая имеет вот такое большое влияние финансовое, ее очень серьезно потрепали, погоняли те, кто имеет финанс... влияние политическое, потому что биржа была в Китае, ее выгнали из Китая, а она уже от И потом день условия, по которым она не могла работать, ее блокировали работу в Японии, и сейчас она перешла на Мальту президент Мальты сказал, мы бы с удовольствием приняли к себе биржу, да, и она работает теперь через, ну, будет поддерживать фиатные деньги, да, через банк, который опять-таки принадлежит отшить группу. некое влияние все-таки там Ничего не поменялось, понятно. Ладно, там, в принципе, они, вопросы пошли обсуждать разные токены. что кто может сказать. Денис, я тогда вот что, мы уже без 15-45 минут прообщались просто у нас сейчас следующий эфир будет я знаю что от лица вот действительно всех могу сказать тебе огромное спасибо потому что вот за последнее время это самое такое вот для меня честно очень продуктивный очень интересный диалог получился к сожалению связь иногда подтормаживала но я думаю если мы в следующий раз заранее все с тобой сделаем мы подготовим очень интересную тему Рад был с тобой познакомиться, уверен, и вот сейчас чат mm -hmm. читаю, что все также благодарны, на связь чуть-чуть грешат, но я думаю, в следующий раз все подготовим хорошо. Спасибо, что пришел, еще раз спасибо, что поделился своими знаниями, будем ждать тебя в следующих передачах. Я только за, я рад, скажем так, погружать людей в криптоиндустрию, потому что я вижу для нее огромные перспективы, и я вижу для людей огромные перспективы, особенно если мы затрагиваем Россию. Как бы это ни звучало плохо, но, я бы сказал, что в ближайшее время, в ближайшей перспективе, будет единственный шанс не то, чтобы даже заработать, а чтобы нормально существовать. Это нынешние реалии. Поэтому я и наиболее, скажем так, стараюсь донести для людей эту информацию, эту возможность, которая два года назад была актуальна. И даже, как мне недавно один человек сказал, я вот не покупал биту по 40%, видел покупать не буду до да яш не уговариваю я вам объясняю что через год когда он будет 30-40 может быть ты тоже упрешься там и скажешь я не буду все равно его покупать а может быть все-таки включишь здравый смысл да и вот решишь для себя вот сделать такой задел потому что потратив всего лишь там год назад 500 баксов да сейчас было бы ну, скажем так 30 тысяч Сейчас у тебя была бы возможность, ну, вот зимой на Новый год купить себе квартиру, да, да или хорошую-хорошую машину, да. там, за, за лям полтора, да, ну, как бы так. Может когда-нибудь созреть, до кого доходит информация, я только рад. То есть какие-то вопросы отвечать, погружать их туда. Ну, прикольно. Сам стараюсь их больше. Это, ну, давай более активен, более полезен. Потому что сегодня мы, ну, как бы в общих чертах прошлись по всему и как-то. Да, да, Ну, мы стараемся, просто в следующий раз прям конкретно какую-то тему возьмем и ее тогда разберем. Ну что, ж, да. ну что ж, дорогие друзья, прощаемся с вами ровно на неделю, увидимся с вами в понедельник в то же самое время в 19.00. Не забывайте ставить лайки под этим видео, поставьте, пожалуйста, колокольчики, если кто-то не поставил его, чтобы не пропускать наши новые видео. Увидимся через неделю, еще раз говорю, пока-пока. Спасибо.